4回転ルッツ, yeah. 4回転ルッツ, Всем привет! Китайский фигурист Боэн Циньо будет работать под руководством канадского тренера Брайана Орсера. Сообщается, что призер чемпионатов мира в середине июня присоединится к команде Орсера и Трейси Уэллсон в Торонто. По словам тренера, сотрудничество будет вестись на постоянной основе. С точки зрения техники он очень хорош, поэтому мы поможем ему работать в верном направлении, как делали это с Хавьером Фернандесом. Мы хотим провести с ним похожую работу. Я думаю, он уже достаточно зрелый спортсмен, чтобы справиться с этим. Учитывая, что Олимпиада в 2022 пройдет в Пекине, важно, чтобы он настраивался на медальского Орсера. В данный момент Цинь уже находится в Торонто и работает с хореографом Лори Николь над новыми программами. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. 3回転トーループのコンビネーションジャンプに説得した 回転しっかり回ってますね